Эй, вы когда-нибудь думали, что определенная песня звучит оранжево? Бывает ли у вас ощущение, что вы видите музыку? Если да, то, возможно, у вас синестезия – неврологическое заболевание, которое ученые все еще пытаются узнать больше о нем. Это слово означает смешение пяти чувств. Люди с синестезией, известные как синестеты, воспринимают мир по-разному, когда их органы чувств связаны друг с другом таким образом, что один сенсорный источник вызывает другой результат, например, ощущать звуки или слышать цвета. С учетом сказанного, вот шесть интересных фактов о синестезии. Первое. Большинство людей рождаются с ней, и она встречается в семьях. По словам Декаби Бенкрофта с сайта renko.com, исследователи считают, что каждый человек рождается с синестезией, но со временем перерастает ее, у некоторых она развивается позже. Оба варианта называются синестезией развития. Бывают случаи. Когда люди внезапно обретают эти способности из-за медицинских проблем, таких как инсульт, опухоли или черепно-мозговой травмы, что называется приобретенной синестезией, это состояние также может передаваться по наследству, примерно у 40% синестетов есть близких родственников. Ученые даже обнаружили специфический ген на хромосоме 16, который вызывает графоцветовую синестезию, хотя они еще не выяснили причину этого явления. Во-вторых, левшие женщины более склонны к этому. Знаете ли вы, что некоторые представители населения более склонны к синестезии, чем другие? Опять же, ученые не знают почему, но исследования, проведенные в США, показали, что женщины в три раза чаще страдают синестезией, в то время как в Великобритании в восемь раз чаще. И, как ни странно, больше синестетов левши по сравнению с остальными. Номер три. Когда они болеют, их способности могут меняться. Когда синестет заболевает простудой, гриппом или чем-то вроде ушной инфекции, это может повлиять на то, как они воспринимают свое состояние, либо усиливая, либо ослабляя его или заставить их чувствовать себя не в своей тарелке. Например, синестет с цветом звука с заложенным ухом может не только потерять слух, но и цвета, которые они обычно воспринимают, могут стать другими. Аналогично, если у вас синестезия и у вас диагностирована депрессия, вы можете обнаружить, что она временно уходит совсем. В-четвертых, существует более 80 ее разновидностей. Ваши органы чувств могут быть связаны друг с другом и с другими вещами, такими как личность, большим количеством способов. В то время как у большинства людей с этим заболеванием связаны только два чувства, такие как зрение и звук, некоторые могут иметь три или больше чувств, связанных между собой. Согласно данным лучшей помощи, был по крайней мере один случай. Когда у человека были связаны все пять чувств, в целом, существуют две основные группы синестетов – проективные и ассоциативные. Первое – это когда вы слышите, обоняете, чувствуете вкус или ощущаете второе чувство. Например, вы чувствуете вкус черники, когда слышите определенную ноту фортепиано. Ассоциативный означает, что вы можете связать стимул с чувством в вашем сознании, но не испытывать его. Вместо того, чтобы попробовать чернику, нота фортепиано будет напоминать вам о чернике. Номер пять – вы можете научить себя синестезии. У синестезии есть много преимуществ, например, улучшается память и повышается творческий потенциал. По словам профессора психологии Берит Брагард, которая сама страдает этим заболеванием, вы можете научить себя некоторым приемом, чтобы научиться этому, например, ассоциировать два разных предмета вместе. Это требует практики и терпения, но как только вы начнете ассоциировать две вещи вместе, вы сможете построить новые нейронные пути в мозге. Мы запоминаем цвета легче, чем другие вещи поэтому может быть полезно ассоциировать свет с чем-то, чтобы запомнить это. Вы также можете использовать медитацию или практику внимательности. Поскольку внимательность – это переключение ваше внимания на ваши чувства, обучение осознанию своих чувств может помочь вам лучше воспринимать синестезию. И номер 6. Идиостезия против синестезии. Идиостезия — это ответвление синестезии, а синестезия — это когда сенсорный опыт ассоциируется с другим чувством. Например, вы видите цвета, когда слушаете музыку. Идиостезия — это когда понятия, например, буква или число, которые являются нереальными вещами, а абстрактными понятиями вызывают сенсорный опыт. Например, увидеть определенный цвет. Концепции также могут вызывать другие концепции. Например, буква или цифра могут иметь пол или характер. Это не органы чувств, но это идеи, как вы думаете, есть ли у вас синестезия? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным или интересным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать значок колокольчика «Уведомления», чтобы получать уведомления, когда Немиркин публикует новое видео. Как всегда, ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.